Мексиканская кухня – это яркие, сладкие и острые вкусы в одном блюде, это получается не только за счет главных продуктов, но и соусов. Их лучше всего делать самостоятельно, подбирая под основной рецепт. Предлагаю вам узнать о том, как приготовить инчилада соус, его добавляют в тортильве и к жареному мясу. Технология создания очень проста и быстра, а получившуюся заготовку можно хранить в закрытом виде неделю в холодильнике соус замешивается на основе уже готовых ингредиентов, все просто. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Томатное пюре влейте в сотейник или глубокую сковороду. Затем в него всыпьте все приправы, доведите соус до кипения, а потом варите на медленном огне 10 минут. Перелейте готовый инчилада соус в подготовленную банку с крышкой, приятной дегустации! Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты. Томатное пюре, 450 грамм. Куриный бульон, 160 миллилитров. Кмин, 3-4 чайных ложки. Порошок чипа чили, 0,5 чайных ложки. Луковый порошок. 0,5 чайных ложки, орегано, 0,5 чайных ложки, чесночный порошок, 0,25 чайных ложки, соль, 0,5 чайных ложки, количество порций, 8,12. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Буду скучать без вас.